Много юнцов уходит из жизни. Прекрасных душой тех, кто дорог кому-то. Как трудно сейчас озвучивать мысли и думать о том, кто не встретит уж утро. Как больно скучать по тому, кто ушел. И боль ведь такая, что можно кричать. И слог мой, простите, сегодня тяжело Мне больно. Настолько, что трудно дышать. Но я мечтаю. Вот вижу, котенка, и скажет мне Ваня. Ну здравствуй, сестренка. Смотри, он малыш, пушистый комочек. Но все впереди. Не ставишь жизни точек. Только мечтам не дано таким сбыться, как ни моли б, не мучились мы. Мертвому, увы, не дано воскреситься. Стройки с котенком, увы лишь мечты. Прости меня, брат, что пишу эти строки, Все как-то само. Я скучаю, пойми. Я помню тебя, как же люди жестокие. Погиб восемнадцать, братишка, прости.